Всем добрый вечер! Рада вас всех приветствовать, мои дорогие! Сегодня я проведу для вас открытый урок на очень важную тему, очень актуальную тему, тема «Нумерология здоровья». Ну, самая актуальная тема, это, конечно же, здоровье. И вот мы сегодня о здоровье поговорим сквозь призму нумерологии. Как нумерология может помочь оставаться здоровым, молодым, активным, независимо от возраста, от страны проживания и от прочих-прочих-прочих условий. Согласитесь, что тема очень и очень актуальная, да. Так, я вижу к нам, подтягивается народ, подключается, это радует. Итак. О чем сегодня будем говорить? Я сразу обозначу основные темы, чтобы вы понимали действительно, насколько урок насыщенный и интересный. Я вам расскажу о том, что такое закон вибраций, как связан закон вибраций с нашей датой рождения, что такое врожденный код здоровья и как числовые вибрации влияют на человека, на его судьбу и на его состояние здоровья. Но самая интересная тема ⁇ это, конечно, будет взаимосвязь тех, кодов здоровья, с которыми мы приходим, с которыми мы рождаемся, с кармическими уроками, с нашими эмоциями, с нашим стрессом, с нашими мыслями и с предназначением. А эта взаимосвязь, поверьте мне, есть, и она оказывает очень сильное влияние на то, как развивается жизнь человека. Ну что, интересная тема, как считаете? Если считаете, что интересно, ставьте восклицательные знаки, много. Заодно проверим, все ли меня слушают внимательно. Так, на ютюбе кто присоединился, тоже добрый вечер всем. Буду стараться читать ваши комментарии, в прошлый раз я забыла. Так, вижу восклицательные знаки, отлично, отлично. Ну, мне кажется, что это действительно очень и очень на сегодняшний день тема интересная. Прежде чем приступим, давайте такой короткий опрос буквально. Если у нас новенькие? Этот открытый урок, который мы проводим, это, в общем-то, урок для своих, для нашей базы, но... Как опыт показывает, бывает такое, что каким-то образом попадают к нам люди откуда-то из других мест и баз. И я бы хотела прояснить, если у нас новенький, кто меня не знает, кто первый раз меня слушает, смотрит, давайте сделаем так. Кто новенький, кто первый раз, поставьте, пожалуйста, единички. И кто уже не первый раз, кто хорошо со мной знаком, проходил обучение, проходил у меня какие-то программы, ставьте десяточки. Итак, смотрим, сколько у нас новеньких здесь сейчас. Я много не ожидаю, еще раз повторю, потому что мы рассылали приглашение только по своей базе, но бывает, бывает так, что... Кто-то попадает, тот, кому надо. Кому надо обязательно быть на этом вебинаре. Итак, Мария Леведевич на Ютюбе 110 поставила. То есть это значит «хорошо знаю», я правильно поняла, да? Много всего проходила, «хорошо знаю». Так, хорошо. Вижу, что э, у нас немного э, новеньких. Тогда... Ну, представление будет кратким, с вашего позволения. Вы сможете прочитать обо мне. Много есть, много информации в Ютьюбе, в том числе на нашем сайте Азграде. Но я коротко представлюсь. Зовут меня Дорис, Дорис Кристио Мендоса. И вместе с тренинговым центром Азграде мы проводим для вас постоянно обучающие курсы и программу. Основное направление – это, конечно же, нумерология. Я являюсь нумерологом, преподавателем нумерологии, но, Помимо этого, есть еще ряд образований и специализаций, которых я являюсь мастером. Да? Это коучинг, это таро, это реинкарнационная терапия, это карма -терапия, это психология, я специалист по интегративной психологии и психотерапии. И также очень хорошо знакома с энергетическими коррекциями, с энергоинформатикой человека. Вот. Но основная любимая тема, которая я осознанно, в большей степени занимаюсь в последнее время, это, конечно же, нумерология. Я уже неоднократно убеждалась в том, что нумерология – это очень глубокий инструмент, который позволяет, ну в принципе, с любым вопросом разобраться, если в него, конечно, вникнуть. Да, и я буду вам сегодня а, об этом рассказывать а, В принципе, могу касаться разных тем Но основная тема, с которой будем работать сегодня Это то, а, как нумерология помогает предупредить какие-то заболевания Может для кого-то такое а, вот громогласное заявление да, Что можно с помощью нумерологии предупредить заболевания И тем не менее, это так и вы в этом сегодня убедитесь, потому что мы с вами в прямом эфире сделаем даже расчет, один из расчетов, точнее расчет один из кодов здоровья, и вы сможете даже провести такую некую диагностику, самодиагностику себя, своей жизни, и того, как работает у вас один из кодов вашего здоровья. Мне кажется, это очень интересно, будет познавательно, и самое главное, если вы захотите для себя взять нумерологию как рабочий инструмент для того, чтобы оставаться здоровым, Помогать своим родным, близким, детям, то я с удовольствием расскажу о том, как это сделать. Итак, сейчас, если готовы, ставьте плюсики, много плюсиков, и мы с вами будем начинать. Так, угу. хорошо. Благодарю вас за ваше активное взаимодействие. Так, веселее сразу. Сразу видно, что вы включены. Угу. Вижу, присоединяется еще много людей. Отлично. Давайте начинать. С чего я хочу начать? Я хочу начать с вопроса. Да? Хотели бы вы быть абсолютно здоровыми, полными энергии и сил Если да, поставьте пятерочки Если это не так важно для вас, не приоритет Поставьте троечки, ну и поставьте единички, если нет Ну мало ли, всякое бывает <way> <laughs> Я чем больше работаю с людьми, тем больше убеждаюсь, что на самом деле энергия и состояние нашего здоровья – это, наверное, приоритет, потому что это ключевое состояние, благодаря которому можно творить, работать, зарабатывать, строить отношения. Если нет энергии, да, если нет здоровья, то все остальное как-то уходит на второй план. Поэтому мне кажется, что это… Первостепенно все-таки это важно. Ставьте, пожалуйста, ваши оценки в чат. Как есть, не стесняюсь. Пятерки, тройки или единички сейчас посмотрю на YouTube, у нас какие ответы. Так, пятерочки. Угу. Хорошо. Ну, это радует, что все хотят быть здоровыми и полными сил. И сейчас хочу задать вам следующий вопрос знаете ли вы что у каждого человека у каждого неважно в какой стране он родился есть врожденный индекс здоровья это индекс здоровья который заложен дату рождения человека, именно конкретно в ту дату, в которую он родился, и тоже связан с его именем. И этот индекс здоровья, врожденный, влияет на... В принципе, потенциал здоровья человека на предрасположенность к каким-то заболеваниям, на уровень его энергии телесной, показывает слабые органы и системы сразу в теле, состояние иммунитета. Если да, ставьте плюсики или пишите «да», если вы знали или нет, если вы не знали. У каждого человека есть врожденный индекс здоровья. Ну, хотя бы просто потому, что у каждого из нас есть дата рождения. Да? Мы же приходим в конкретно в какую-то дату рождения, мы рождаемся. Да? Э -э не в любой день и эта дата, она фиксируется. Угу. Вижу плюсики. Если нет, то ставьте нет. Так, проверяю. Плюсики, да ребята активнее пожалуйста знали не знали пишите не стесняйтесь упражняйте пальчики пишите свои комментарии на самом деле индекс здоровья есть у каждого человека и индекс здоровья скажем так напрямую связан с тем как человек реализует свое предназначение, как человек реализует свои программы. Программы, я имею в виду кармические уроки и задачи и другие программы жизни и очень много очень много в интернете такой я бы сказала либо поверхностной либо неверной информации которая связана с со здоровьем да с кодами здоровья человека и часто я вижу что просто производятся какие-то расчеты на, на основе до да, принципов нумерологии но эти расчеты больше связаны просто с характеристиками да, там, чисел и цифр, но не имеют под собой вот той вот глубины и информации, которая может действительно принести пользу человеку и послужить инструментом если человек действительно хочет разобраться со своим здоровьем и вот я созрела к тому чтобы это исправить я подготовила тренинг который так и называется нумерология здоровья где очень подробно и глубоко разбираю не просто характеристики да, цифр а именно непосредственно взаимосвязь здоровья человека с его тонкими делами с его энергии эмоциями с его кармическими уроками и задачами, и я об этом вам сегодня буду рассказывать, потому что на самом деле смысл нумерологии здоровья именно в том, чтобы понять, как не заболеть, а не узнать, да, какие болезни свойственны, исходя из даты рождения. Вы со мной согласны, что важно не заболеть, а не знать, чем можешь заболеть? Но я, безусловно, расскажу, с чем это связано. Мне очень нравится э, принцип в Японии или в Китае, по-моему, где врачам, да, терапевтам платят деньги за то, что у них никто не болеет на участке, а не за количество больных, которых они принимают. Вот это вот мне кажется очень классный принцип, и именно этот принцип я закладывала, когда делала тренинг по нумерологии здоровья. Ну, давайте ближе к теме, да, я вижу, что уже готовы, и а, давайте разбираться. Как вы уже поняли а, из названия тренинга, инструмент, а, которым мы будем пользоваться, с помощью которого мы будем разбираться со здоровьем, это нумерология. Нумерология очень древняя и очень Точная наука, она очень переплетается с жизнью человека, хотя бы потому, что нас постоянно с самого рождения окружают вибрации чисел, да, это наша дата рождения, это наше имя, это номер дома, квартиры и так далее. И э, нумерология ценилась и в древности, нумерологии все больше и больше, я это замечаю с радостью, уделяют внимание сейчас и начинают принимать ее в качестве бизнес-инструментов в то же время, да, вот бизнес-нумерология, подбор персонала с помощью нумерологии. И это не случайно. Почему? Потому что нумерология не ошибается, как я вам уже сказала, это точная наука, когда у нас в расчет берутся точные данные, дата рождения человека, да, точная до буковки, до последнего там мягкого твердого знака, имя или отчество, и на основе... Вот этих данных составляется индивидуальная карта. И даже если кто-то рождается в один и тот же день, нет комбинации, когда рождается два человека в один день, которых зовут совершенно одинаково. А каждая буква, она уже вносит свои коррективы. Да? Но если э, э, имя, фамилия, отчество разные, да? Но, естественно, это два разных человека, два разных мира. И поэтому каждый человек индивидуален и с помощью нумерологии мы можем рассчитать именно конкретно индивидуальный портрет человека со всеми со всеми его нюансами поэтому это классно и она не ошибается да, не может здесь быть скажем так ошибок потому что есть дата рождения и есть имя которое зафиксировано в документах поэтому то что мы получаем на выходе используя нумерологию является точным анализом если это понятно пока поставьте мне пожалуйста сейчас единички я проверю наш youtube и мы будем двигаться с вами дальше угу отлично хорошо благодарю ребята за то что отвечаете комментируете. поехали дальше значит какова же связь э, человека с цифрами с числами с нумерологией да? немножко я уже стала вам говорить об этом о том что мы постоянно подвержены влиянию вибраций, вибраций тех чисел, с которыми мы пришли. Да? У каждого человека есть своя карта рождения. Что такое карта рождения? Благодаря расчетам нумерологическим мы можем рассчитать все ваши основные числа, ваши основные коды. Исходя из того вопроса, который у вас есть, можно рассчитать Просто карту рождения человека и рассказать о человеке все в плане, какой он личность представляет из себя, таланты, способности. А можно рассчитать тематические карты, как я это называю, или специальные карты, например, кармическую карту, да, где будет рассказано все о карме человека, его долгах, кармических уроках и задачах. Вот сейчас, буквально вчера я закончила свой авторский курс по кармическому треугольнику, где мы подробно разбирали. Да, именно кармическую карту человека можно рассчитать денежную карту и подробно разобрать взаимоотношения человека с деньгами способы привлечения денег опять же таки есть ли какие-то блоки по поводу денег откуда приходят деньги да? можно карту профессии рассчитать карту отношений совместимости и можно конечно же посмотреть на карту здоровья что это значит это значит что коды когда мы рассчитываем одни и те же но мы смотрим на эти коды карты рождения с той стороны по которой человек обращается вот ко мне приходят на консультацию до да? запрос может быть разный дорис там как выйти замуж или дорис как мне реализовать себя или как улучшить финансы или как-то неважно себя чувствую хочу разобраться в чем дело да? и так далее ребята и вот получается что те коды которые мы рассчитываем на основе своей даты рождения и имени они оказывают влияние они вносят особенность характер да в Проявление человека делает его особенным и естественно делают особенным его состояние здоровья двоечки если понятно ребят вот это пока это важный момент это фундамент который нужно понимать чтобы в дальнейшем дальше разбираться с картой здоровья угу. вижу двоечки вижу что еще присоединяются всем добрый вечер включайтесь господа тема очень и очень интересная так угу. поехали дальше Откуда берется это влияние? Почему мы можем утверждать, что числа на нас влияют? Да, вот наши даты рождения, те коды, которые мы рассчитываем. Мы можем утверждать это на основании действия закона ритма и вибраций. Это закон, который был открыт еще около 3000 лет назад три трисмегистом. За все это время он подтвердился многократно разными учеными, которые утверждают то, что абсолютно все подвержено определенным ритмам, да? есть циклы, есть ритмы, и у всего есть свое излучение, свои вибрации, в том числе и у цифр каждая цифра она обладает своим характером если хотите да своей вибрацией ну например единичка это всегда какое-то лидерство это индивидуальность да двойка это всегда какое-то сотрудничество партнерство и так далее и вы прекрасно это можете чувствовать и вот исходя из того, какие цифры составляют вашу карту рождения, такую вибрацию они у вас создают. Да? И что самое интересное, я в этом все больше и больше убеждаюсь, что... Вот сочетание этих цифр в наших картах рождения не случайно, не бывает, да, что случайно вот такой код получился. Каждая цифра, даже если на первый взгляд кажется, ну почему они такие там, разные или одинаковые все, да, не случайно, каждая цифра она связана либо с нашими кармическими задачами и уроками, да, с тем, что мы должны научиться делать, либо связана с долгами прошлого кармическими, либо является необходимым инструментом, качеством для реализации своего предназначения в этой жизни. И вот сочетание ваших кодов в вашей карте рождения создает такой индивидуальный неповторимый узор, да? вибрационный такой, то есть создает вашу карту здоровья. Если это понятно, ребят, поставьте, пожалуйста, троечки, то есть вибрации, которые… И днем, и ночью, на ночь они спать не уходят, они и ночью продолжают работать, да, оказывая влияние на тело, потому что тело человека ⁇ это сосуд. да И этот сосуд, он больше всего уязвим, сильнее всего уязвим, поскольку он в материальном мире. Тонкие энергии, тонкие материи, да, они менее подвержены, скажем так, влиянию. А вот наше тело сильнее всего. И то, что мы ощущаем вибрации постоянно и всюду, это действительно так. Вы можете это легко ощутить. Вот давайте такой вопрос задам. Вот, вот вы, если не дай бог, но доводилось, приходилось приходить куда-то в больницу связи визитом к врачу или навещать кого-то. Скажите мне, у вас менялось ваше состояние? Вот вы приходили в одном состоянии, проведя какое-то время, 10-15 минут или час – больница, отслеживали ли вы, что меняется как-то вот ваша энергия, ваше состояние, может быть, настроение, если еще и кого-то навещали, кто, ну, скажем так, болен или чувствует себя неважно, это могло происходить быстрее, вот напишите сейчас, да или нет, отслеживали ли вы, что менялось ваше вот состояние. Так, очень даже, да, менялось даже давление, но это для особо чувствительных. Угу. Так, настроение падает. Угу. Вот что это такое, ребят? Это воздействие вибраций, да? тех вибраций, которые именно в этом месте, они собраны, да? и поскольку именно в больнице собраны люди, у которых уже идет искажение вибрационного вот этого ряда по причине нездоровья, то вы, попадая в эту атмосферу, начинаете сразу чувствовать некий… Э -х -х -х -х -х -х Скажем так, изменения, которые отличаются от вашего привычного вам состояния. И они, как правило, ну скажем так, не очень приятные. Угу. Так, хотелось побыстрее покинуть здание. Да, не отслеживала, окей. То есть мы говорим о том, что есть некие вибрации, которые оказывают постоянное влияние на нас, даже если мы их не можем увидеть или пощупать, как очень часто у меня на сессиях спрашивают мужчины, особенно мужчины более скептически относятся да, там, к энергиям и другим моментам, на что я всегда отвечаю. Да, вот на сегодняшний момент все пользуются интернетом, да, все подключаются к нему, и все абсолютно уверены в том, что он есть, хотя его никто не видит. Да? Мы же не видим эти волны Wi-Fi, но мы абсолютно уверены, что они есть. И они работают, они совершают свою работу, они воздействуют. Точно так же с вибрациями, которые имеют помещение, имеют Заболевшие люди, да, имеют каждый человек свои вибрации, и мы друг на друга постоянно оказываем влияние. Герпес на губах появляется, когда домой прихожу. Это вы очень чувствительны. да. Мне тоже знакомо, кстати, были моменты вот такой реакции телесной, поэтому тоже подтверждаю. Итак, ребят, так что же это такое, да? Что такое карта здоровья? Карта здоровья – это и есть врожденный индекс здоровья. Вот, а, говорила вам уже в начале, да, что в интернете полно всякой информации, когда рассказывают об одном коде, который рассчитывают на основе даты рождения, называют его врожденным индексом здоровья. Когда я начинала изучать нумерологию, я тоже так думала, и поскольку было мало такой вот глубокой информации, тоже считала, что это и есть врожденный индекс здоровья. Но последние полтора года мне пришлось углубиться в эту тему и ввиду а, запросов от клиентов, и в своих личных вопросов по здоровью и я если во что-то углубляюсь то я в этом разбираюсь уже досконально и могу вам сказать что врожденный индекс здоровья он не может быть одним а, числом или одним кодом потому что ну человек не так просто согласитесь каждый из нас имеет ну очень много в себе Мы можем говорить о триединстве человека тело личность дух мы можем говорить о тонких телах разных эмоциональном ментальном энергетическом мы можем говорить о том что у нас есть до да, эмоции у нас есть разум у нас есть какие-то более высокие вибрации то есть человек не так просто поэтому если мы говорим о врожденном индексе здоровья мы должны учесть с вами все и вот полная карта здоровья человека она будет учитывать 4 кода да? 4 кода это код по полной дате рождения код здоровья это код по дню рождения это код который включает в себя и имя и дату рождения, и это код, который получается в результате расчета энергоинформационной матрицы. Да, вот эти вот четыре составляющие представляют из себя врожденный индекс здоровья человека. И вот здесь уже мы можем о чем-то говорить, здесь мы уже можем разобраться с причинами заболеваний, с предпосылками, почему так именно у человека это работает, да? почему кто-то э, легко вот так вот подул, да, небольшой э, ветерок сквозь, Человек уже заболел, а кто-то может ходить посеком по снегу, да, и не болеть, или оказаться в холодной воде и не заболеть. Это зависит от именно сочетания вот этих вот кодов, то есть от карты здоровья человека, от нашего врожденного индекса здоровья. Все вместе вот эти четыре кода, они формируют вот этот вибрационный узор, о котором я вам уже рассказала. И, естественно, человек проявляется согласно своей карте здоровья. Определенный уровень энергии, определенный уровень силы, телесной энергетики, да, иммунитета и так далее. Четверочки, если это понятно. Это информация, которую вы нигде не найдете, на самом деле, такое именно полное, подробное. Сочетание вот этих, вот этих вот кодов и как они работают. Я об этом в своем тренинге рассказываю. Угу. Вижу четверочки. Хорошо. Двигаемся дальше. Почему тогда люди болеют, если изначально у каждого есть врожденный код здоровья? Нужно прежде всего разобраться, что такое врожденный код здоровья. Я решила, что... Наша база... Те, кто приходят на мои вебинары, уже достаточно проработанные, продвинутые за все это время. Сколько вы прослушали моих тренингов, много я вам всего рассказывала. Поэтому э, почувствовала, что могу легко давать информацию более глубокого порядка. Да? Не поверхностно, а глубоко. Думаю, вы не возражаете. Поставьте плюсики, если не возражаете. Если мы так чуть глубже копнем, <с> не просто поверхностно поговорив, да? что есть вот коды здоровья, они вот так расчет. И траллала. Да, спасибо. Вы знаете, что я люблю глубину. Так вот, что такое на самом деле коды здоровья? Если заглянуть в это поглубже, коды здоровья это программы, которые заложены. Ну, давайте скажем, на уровне клеток, да, на уровне тонких тел. И программы, которые заключают в себе, ну, давайте скажем так, предпосылки к определенным заболеваниям. Сами по себе эти программы, они не оказывают вреда, но это не значит, что человек обязательно будет болеть, если у него вот такие вот коды заложены и есть такие вот предпосылки к заболеваниям. Но вопрос тогда... А когда человек начинает болеть? И вот здесь уже есть очень интересная взаимосвязь. Если понимать, что человек представляет из себя не только физическое тело, у нас есть еще и тонкие тела, да? их шесть тонких тел, но мы с вами будем говорить о четырех, которые имеют отношение непосредственно к здоровью физического тела. Да? Знаете о том, что есть тонкие тела? Если знаете, сейчас, пожалуйста, поставьте двоечки в чат, что человек не только из себя физическое тело представляет, но есть еще и тонкие тела. Угу. Да, знаете. Каждое из тонких тел э, имеет свою задачу, да, свои качества, свои характеристики. У нас есть энергетическое тело, которое ближе всего да, к физическому телу, есть эмоциональное тело, которое связано с желаниями, целями человека, естественно, эмоциями, страстями, да. есть ментальное тело человека, которое связано с мыслями, э, идеями целями мировоззрением и есть кармическое тело кармическое тело в нем хранятся и кармические долги и уроки и задачи и возможные вероятностные пути решения этих задач все эти тонкие тела 4 они связаны с физическим телом да вот как матрешечка плотненько прилегают и если на уровне какого-то из тел возникает блок что такое блок? Блок – это, как правило, нерешенная задача, непрожитая эмоция, да, непринятие случившегося, ситуация, которую человек не смог прожить не смог отреагировать правильно возникает блок либо на уровне ума ментальное тело либо на уровне кармы человек поступает вопреки законам каким-то да? либо на уровне эмоций например обида непрощения разочарование жалости и так далее вот. если на уровне то из тел возникает блок то вот тогда и активируются друзья мои активируются те программы болезни которые заложены в кодах здоровья вот это очень важная информация поставьте пожалуйста пятерочки если понятно то есть сами по себе мы не начинаем болеть мы начинаем болеть только когда что-то идет не так да? когда где-то возникают какие-то блоки то есть возникают искажения вот, ну, считается то да, что человек каждый день если он в осознанном состоянии получает сверху поток да, вот происходит у нас Духотворяющее начало спускается, у нас есть какие-то мысли, ощущения смысла, цели, энергия творчества. Да? И она проходит через все тела и на уровне физического тела мы чувствуем готовность идти двигаться что-то делать жить творить да? если на уровне какого-то из тел возникает блок то течение этого потока нарушается и со временем мы начинаем это ощущать даже на уровне физического тела да?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 Если родились там двадцать восьмого, два плюс восемь будет десять. Десять такого кода нет. У нас от 1 до 9, значит, будет один. Посчитайте, пожалуйста, и напишите мне, у кого какой код здоровья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 вот дальше по пятеркам идем у кого пятерочки ставьте пятерочки э, в чат да? значит как у нас будет проявляться у пятерки э, здесь при возникновении блоков э,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 это происходит только в случае активации программы нездоровья, то есть когда человек не справляется со своей программой жизненной. Вот. Шестерка по шестерке. Значит, у шестерок под ударом находится горло, кровеносная система, верхние дыхательные пути. Могут быть очень сильные мигрени. Ну, прям такие, что хочется умереть, по словам да, некоторых моих клиентов, что просто невыносимо. Вот. Чем старше становится шестерка, тем больше риска, что начнет сердечко барахлить. Да? Поэтому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 хорошо по семерке у кого код 7 здесь такой интересный интересное проявление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 проблемы, которые связаны с кровью, по семеркам, и чаще это связано с программой тоже любви или нелюбви, но это я вам буду да, более подробно рассказывать уже на а, самом тренинге. Вот, Семь у мужа, головные боли, желудок и остальное. Значит, есть что корректировать, еще раз говорю, да, то есть эти болезни активируются, когда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 У кого эти коды, или у ваших родных, или близких, то пишите. Я вижу, написали на YouTube тоже. Вот. Девятка, был сильный остеохондроз, боль в плечах. Угу. Вот. О чем это говорит, ребят? Ну, это говорит о том, что программы были активированы, программы нездоровья. Это значит, что были какие-то блоки, да,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 Да, хорошо. Окей, okay. то есть как происходит э, активация э, кодов, да, кодов не здоровья? Как у нас активируются э, вот эти вот программы Через негатив. Чем больше негативных эмоций, такие как обида, раздражение, злость, агрессия, чувство вины, чувство жалости, претензии к да, кому-то и так далее, ну, чем больше минус, тем ниже вибрация происходит активация заболеваний потому что образуются блоки чем больше каких-то мыслей навязчивых повторяющихся стрессовых ситуаций да, или человек постоянно живет в страхе в состоянии страха и в состоянии нехватки что мне недостаточно времени денег энергии любви это тоже активирует болезни и вот с этим нужно работать прежде всего убирать вот это вот состояние эмоциональное и это возможно на самом деле оно поддается коррекции да? слава богу что это так но о чем бы хотелось все-таки сказать вам сегодня том что сейчас несколько усложнилась ситуация да? чем как вы думаете почему сейчас мы живем в более опасное время чем например это было несколько лет назад да? какие коды больше всего подвержены там заболеваниям да какие больше всего уязвимы и почему мы сейчас с вами живем в опасное время с точки зрения здоровья конечно же я другие сферы не трогаю я именно о здоровье хочу спросить. как думаете почему почему сейчас есть существует большая опасность для здоровья каждого человека с чем это связано ваши версии ваши варианты смелее так много негатива еще варианты страх смерти ну страх смерти всегда был стресс угу. еще варианты смелее может они конечно и связаны как -то. зомбирование страхом. вот молодцы надежда елена информационные атаки абсолютно верно вы даже не представляете себе что происходит вот, на уровне да, там, энергоинформатики, энергоинформационных обменов, я не знаю, с какой целью это делается, да, зачем, почему это делается, но это на самом деле так. Вот Несколько лет назад, когда я погружалась да, в изучение нумерологии здоровья, я могла сказать, что вот самыми уязвимыми кодами являются такой, такой, такой. Сейчас я не могу сделать такую выборку. Почему? Потому что сейчас абсолютно все коды уязвимы. И это связано не напрямую с картой здоровья человека, а с тем, что сейчас происходит информационная атака, заражение информацией. Иная форма загружается в ментальное тело каждого человека. И сделать это просто. Получается, что сейчас многие заболевания... Активируется не потому, что человек допустил ошибку или не справился со своими кармическими уроками, хотя, конечно, это дает очень сильную предпосылку. да, Если есть это, то тогда быстрее происходит. А еще и потому, что активируется программа нездоровья и активируется осознанно с помощью воздействия, да, через внедренную на, на уровне тонких тонких тел, тонких планов информации. Потому что все мы когда-то болели, все, ну, хоть чем-нибудь, да, и информация о болезнях, она хранится в теле каждого человека на уровне клеточной памяти. Если не ваша личное, то на уровне клеточной памяти ваших родителей, да. И когда наш мозг начинает постоянно направлять, Внимание, да, фокус внимания, да, на возможность заболеть, да, и при этом пугается на уровне тела. Я прям показываю, как это происходит. Да. Мозг подумал, да, тело испугалось, что происходит? А вот как раз и происходит активация программы болезней, которые заложены в вашу карту рождения. Активируются они, и когда падает, ослабляется иммунитет, то очень легко э, ну, подцепить вирус, потому что э, вы берете на себя роль человека, который ждет поражения. Ждет поражения чем? Поражения вирусом. Понятно, да, о чем я говорю? Пожалуйста, пятерочки, если да, тема, конечно, глубокая, она не очень приятная, но на самом деле под информационным воздействием которая сейчас массово проводится, также активируются программы нездоровья, которые заложены в наших картах рождения. И если, честно говоря, у человека более-менее все гладко в плане кармы и в плане проработки личных уроков, то он справится. Но если у человека уже до этого были активированы программы нездоровья, были активированы кармические узлы болезней, то может и не справиться. Это, к сожалению, так. И это, ну, это действительно сложно, потому что сейчас получается, нужно не только со своим негативом, со своей кармой да, справляться, еще и справляться с тем массовым информационным воздействием, которое а, всячески пытаются внедрить в наше информационное поле. Да, и маски – это тоже инструмент лишения воли, да, возможности дышать, а вдох – это жизнь, вдыхать нормально, это связано с жизнью. Здесь очень много моментов, поэтому… Сейчас действительно сложное время и э, знать что делать да, понимать как именно работает ваше тело какая у вас заложена программа по здоровью какие у вас самые уязвимые органы и системы да, что прежде всего нужно усиливать является просто необходимым иначе э, ну можно скажем так э, болеть когда можно не болеть да? специально стараюсь говорить аккуратно, чтобы не вдушать никому никаких э, негативных программ. Да? Но я надеюсь вы меня понимаете и услышали услышали да? возникает вопрос что делать? Ребят, что делать, ну, чтобы не болеть? Что делать, чтобы обрести защиту от вот этого информационного воздействия? Что делать, чтобы не активировались программы полезней в, у нас, в нашем теле? Ну, мой взгляд, на мой взгляд, у меня есть решение, это то, над чем я работала, как я вам уже сказала, последние полтора года, разбираясь глубоко в теме здоровья. Лично мне кажется, что э, нужно поступить правильно, поступить следующим образом. Да? А для начала рассчитать свою полную карту здоровья. Да? То есть посмотреть, с чем я пришел, с чем я родился, какой у меня потенциал здоровья. Дальше э, узнать как я уже сказала, все слабые места, все ваши зоны уязвимости, как это называется, то, что легче всего подвержено каким-то негативным да, влияниям и заболеваниям, что именно у вас провоцирует заболевания и какие, как мы, например, сегодня посмотрели по одному из кодов здоровья, что может происходить. А вот дальше уже... Работать с этим, да? то есть исправить это, перекодировать, я это называю, вот эти негативные программы. Избавиться от всех эмоциональных блоков, которые могут вызывать те или другие заболевания. И дать своему телу дополнительную энергию, дать своему телу силу справляться с воздействием информационным да? и повысить иммунитет. И вот это... Ну, скажем, то, что я хочу дать и дам на моем курсе нумерология здоровья, на моем авторском курсе нумерология здоровья, который совсем скоро стартует. И если для вас эта тема актуальна, если вы хотите действительно разобраться со своей полной картой здоровья и получить вот это противоядие, да, чтобы иметь возможность противостоять. И вакцинам разным и вирусам, и конечно же своим личным программам не здоровья, которые заложены в карту рождения от них никуда не деться с ними нужно только разобраться и научиться с ними работать до да, сформировать свой собственный иммунитет вот если вы хотите то ставьте мне плюсики сейчас я расскажу тогда о курсе, о тренинге «Нумерология здоровья», что он из себя представляет. И когда буду рассказывать о программе, вы поймете, почему это действительно может стать инструментом, инструментом защиты, да? инструментом, который поможет сохранять здоровье не только вас, но и ваших близких. Ставьте плюсики, если для вас действительно эта тема интересна и вы хотите разобраться. Я сейчас буду рассказывать о тренинге. Мало плюсиков, больше плюсиков хочу. Ставьте больше плюсиков. А то не расскажу. Так и не узнаете, что же включает в себя тренинг нумерология здоровья. Как он может вам помочь. Вот, другое дело. Пошли плюсики. Хорошо. Сейчас попрошу ребят слушать внимательно, потому что то, что я вам сейчас рассказывала в течение часа, безусловно, это интересно, важно для понимания того, почему вам нужен тренинг «Нумерология здоровья». Сейчас, когда я буду рассказывать о самом тренинге, вы это поймете, потому что программа выстроена таким образом, чтобы максимально помочь вам сейчас именно в это опасное все таки с точки зрения здоровья да, и беззаботной жизни время оставаться в позитиве, в хорошем здоровье, ресурсном состоянии, полным сил и энергии и не болеть. Итак, что из себя представляет вообще курс «Нумерология здоровья»? Ну, я бы такие три основные составляющие выделила. Первая – это, безусловно, очень важная часть информационная о взаимосвязи. Здоровье с предназначением и с кармой. И это та информация, которую вы нигде не найдете вы так ее не свяжете, и как следствие без этой информации у вас просто не будет понимания, почему вдруг начинает что-то болеть. А здесь вы получите полное понимание, взаимосвязь и ключи да, к тому, чтобы предупредить заболевание. Дальше это, конечно же, блок с практикой, это все расчеты. Вы рассчитаете все свои коды здоровья, я научу вас рассчитывать и правильно их анализировать и трактовать правильно. И третий, самый важный, наверное, блок в этом тренинге – это коррекция. Это коррекция, что это такое? Это специальные упражнения, это специальные техники, опробованные мной, много раз применяемые, которые способны исправить уже запущенные, уже активированные программы нездоровья. То есть вернуть вас к эталонному состоянию здоровья. Ну и как следствие, конечно же, это улучшение состояния, здоровья это отличный иммунитет вот это из себя представляет мой тренинг ребят да? вот это и есть три разных варианта участия на тренинге я сейчас расскажу все три варианта вы выберете для себя тот который вам больше импонирует значит первый вариант это пакет базовый базовый пакет он включает в себя три блока да? три блока пять уроков первый блок это полный расчет и анализ карты здоровья все четыре кода плюс я научу вас, как правильно читать вообще карту здоровья. Да? Я дам рекомендации по питанию, по упражнениям, по практику, по практикам, по образу жизни. Расскажу об особенностях кодов 4, 7, 9 и 11. Они специфические. И здесь в этом блоке сразу пойдет практика устранения вибраций болезней. Очень классная практика славянская, кстати, практика из живы. Я проходила инициацию. Куровского влада и э, я эту практику применяю уже много лет она шикарно просто работает по его методике э, ладно не буду отвлекаться сюда же в базовый пакет входит второй блок ой у меня перелистнулся листик куда-то он пропал секундочку так пропустила второй блок э, второй блок у нас э, связан с эмоциями с ментальным телом с эмоциональным телом более подробно на ссылке будет программа второго блока но все равно скажем так я расскажу о нем потому что здесь а, мы будем с вами работать с а, энергоинформационной матрицей да? вот то что вы спрашивали там переломы какие-то а, ситуации травмирующие травматические как почему возникают серьезные заболевания это связано как раз таки с энергоинформационной матрицей и кармическими долгами прошлого и рассчитав энергоинформационную матрицу мы можем четко выявить причину и самое главное понять как мы можем убрать последствия этих кармических долгов чтобы ситуации не повторялись и чтобы не было новых поражений да? вот и а, третий блок он связан с кармическими узлами болезней Здесь будет очень много информации о том, как проявляются болезни в разных жизненных периодах, да, как имя, внимание, как имя влияет на, соци... на состояние здоровья, потому что имя может быть связано с негативным родовым или социальным эгрегором, и тоже провоцировать, активировать программы заболеваний. Опять же таки информация эксклюзивная, вы не найдете эту информацию нигде, ну, я уверена, что даже в других тренингах не найдете нигде очень много пришлось всего изучить перелопатить проанализировать чтобы сопоставить одно с другим вот эти вот три блока я вам выдаю на первом базовом уровне программы да? это вот первый вариант участия если вы хотите получить такую фундаментальную базу с пониманием полной карты здоровья, расчетами, анализами, трактовками, рекомендациями и практиками, по каждому блоку будет практика, к третьему идет практика развязывания кармических узлов, то вот этот вариант для вас, да, это первый вариант. В принципе, в плане теоретической части, это вот, основной блок дальше э, есть продвинутый уровень чем отличается продвинутый уровень от базового э, ну он отличается тем что здесь я даю целый набор инструментов практических очень классных ребят на самом деле я так долго подбирала под каждый год здоровья технологии в которые я верю до да, которыми я пользуюсь которые я применяю что мне кажется что это просто вот Песня, да, вот настолько продумана и четко. Если вы хотите прям качественно проработаться, вы не ждете, да, что заболеете, вы хотите сразу повысить иммунитет, вы хотите свое тело привести в состояние вот а, максимального эталонного состояния своего здоровья, да. Вот э, пакет продвинутый для вас, потому что здесь идет четыре практических блока. Что это такое? Блоки с практиками, да? Первый блок: здоровое тело, отличный иммунитет. И здесь только практики. Шикарные даоские практики для повышения иммунитета, запаса жизненных сил. Шикарная практика зелень жизни, которая много раз вытаскивала даже тяжело заболевших, вот простуды, ангины, прочие вирусы шикарная техника это практика от острой боли от ноющей боли от хронических заболеваний она укрепляет все внутренние органы практика эманации радости и света я считаю что это подарок просто вот от даосов которые нам ее подарили потому что она просто запускает заново организм, да, оздоровление всех внутренних органов идет. Эта программа долголетия запускается. Вот это первый блок, да, здоровое тело, отличный иммунитет. Дальше, в этом же пакете продвинуты, есть второй блок, энергетическое здоровье. И на это я бы обращала особое внимание, потому что от состояния нашей энергии зависит... Все, да, с этого я начинала. Есть энергия, есть здоровье. Нет энергии, нет здоровья. И вот здесь я буду давать и коррекции, и упражнения для восстановления энергии будет коррекция проблемных зон поражений будет практика золота жизни это шикарная практика очень глубокого исцеления всех органов и систем организма начиная там с костной мышечной эндокринной кровеносной нервной системой да? улучшение работы всех органов всех систем здесь же будет шикарная практика джасмухин она так называется это коррекция энергетического поля, если были какие-то тяжелые ситуации, травмирующие события, стрессы, если переживали, ну, там, заболевание ковидом, да, или кто-то из ваших близких болел. Вот эта практика, которая помогает восстанавливаться, ребята, я уже проверила, да, ну, к сожалению, уже было на ком проверять, она сильнее всего работает для того, чтобы человек очень быстро восстановился после пережитого вот этого нехорошего нашего, вируса да потому что идет повышение вибрации сильнейшая просто практика здесь же практика дыхания жизни это снятие внутренних блоков и зажимов усиление ауры вот, Пока два блока из продвинутого уровня, и есть еще два, потому что их четыре. Практик очень много я даю, потому что мне хочется, я как вам в самом начале говорила, чтобы этот тренинг был для вас инструментом, как не болеть, как не болеть в принципе, не ждать, чтобы тело в принципе не было предрасположено к болезням. Значит, какой еще блок, третий, входит в продвинутый пакет, эмоциональное здоровье. Здоровья. Это то, что очень важно, ребята. Наши эмоции связаны напрямую с энергетическим телом, как, как следствие с нашим физическим телом. И от этих эмоций, все болезни, от да, душевных потрясений, есть такая фраза. А на этом блоке будем делать коррекцию эмоциональных блоков в теле. Есть сильнейшая практика по Левинсу, но известному психологу, Нейро нейрофизиологу а, освобождение эмоций а, которая позволяет именно вот прям поднять, раскопать подавленные, застрявшие негативные эмоции в теле, которые образуют узлы болезней на уровне разных органов и а, освободиться от них. Здесь же я буду давать технологию антистресс, удаление стресса из органов и из клеток. Вот четвертый блок вообще заслуживает отдельного внимания, потому что здесь идет кармическая коррекция, кармическое духовное исцеление. Здесь я буду давать серьезные практики отключения от негативно воздействующих эгрегоров вот это то что связано с именем я обращала ваше внимание на это ребята бывает так что когда человека называют ребенка в честь кого-то да там дедушки бабушки какого-то политического деятеля а у этого человека тяжелая кармическая программа да ну скажем так нехорошее, неподходящее для ребенка, то получается, что эгрегор имени начинает вызывать заболевания, активирует программы болезней в теле. Поэтому уже исходя из своего опыта, могу сказать, что лучше от любых эгрегоров названий в честь кого-то отключаться. Неважно, кто эти люди, родственники, не родственники, потому что это тоже может вызывать активацию болезней. Дам эту практику. Дам практику коррекции искажений кармических которые в результате ошибок у жизни до да, возникают очень классная практика кармическое исцеление с мастерами света она настолько мощная по своей силе что мне кажется вот она же, как и джаз способна вытащить человека даже из вот этого вируса который сейчас да, который нас сейчас пугает. но к сожалению для некоторых он действительно тяжело переносится переживается Эта практика она формирует очень мощный устойчивый внутренний иммунитет иммунитет света что такое иммунитет света это значит когда вы поднимаете свой иммунитет на уровень таких вибраций где вирусы не живут вирусы живут вот здесь иммунитет света вот здесь между ними пропасть да вот здесь за заболеть невозможно и эти практики которые я даю в пакете продвинутый они все направлены на то чтобы максимально повысить ваши вибрации и убрать все блоки, которые могли только возникнуть на протяжении вашей жизни, неважно, с чем они связаны, с кармой, с эмоциями, с убеждениями неправильными или с родовыми программами. Да? Вот И здесь же, как вишенка на торте, будет сильнейшая практика перерождения. Это моя любимая практика. Вот я ее когда даю, у меня всегда мурашки по коже, потому что это как будто бы действительно заново родиться, причем с отпусканием всего того, что хоть как-то умаляет любовь к себе или веру в себя. Очень сильная практика. Даже сейчас говорю о мурашке. Это действительно ощущение вот этого возрождения в новых энергиях. Вот это ребята продвинутый блок, продвинутый пакет. Он состоит из четырех блоков, из четырех блоков практических занятий, до да, практических упражнений и техник. И есть третий пакет VIP. Это если вы хотите индивидуально проработать со мной. В него входят и базовые, и продвинутые пакеты, плюс индивидуальная консультация со мной. И очень специфическая сессия, она называется «Геном здоровья». Сессия, которая длится полтора часа. Ну, технология, которая самая продвинутая на сегодняшний момент считается, да, коррекции а, даже серьезных а, заболеваний а, не только у себя, но, возможно, и у детей, потому что происходит коррекция искажения тонких тел, о чем сегодня говорила, запуск саморегуляции всех систем организма и коррекция архитект... архитектуры тела сакральной. Ну, такая мощная сессия, она не всем нужна, да, только если вот прям серьезные есть какие-то проблемы со здоровьем она помогает вот и индивидуальная консультация со мной вот таких есть ребята три варианта вы можете выбрать тот который вам ближе да? какой ближе к телу нет юлечка занятия не в записи поскольку это новый тренинг я его буду проводить вживую так как я с вами вот общаюсь сегодня да? этот тренинг будет проходить вживую итак Три варианта участия. Хочу сразу сказать, что сегодня, ребята, сегодня, поскольку это называется ранняя пташка, ранний вебинар, да, самый первый только по нашей базе, те, кто уже со мной и со Сградии несколько лет, вы знаете, что на ранних вебинарах всегда самые лучшие условия по участию. Потому что это вопрос доверия, это вопрос лояльности, но это вопрос выигрыша для тех, кто умеет принимать быстрые решения. То есть я хочу сказать, что сегодня самые классные цены на любой из трех пакетов. Итак, базовый пакет, в который входит три блока, да, пять занятий. Блок «Карта здоровья» полностью с расчетами, энергоинформационная матрица здоровья полностью с расчетами и трактовками и карма здоровья в дате рождения плюс практики, плюс запись всех уроков, плюс конспекты всего лишь 4 4900. Друзья мои, 4900 и это только на вот этом первом вебинаре, имейте в виду сразу продвинутый пакет как котором я вам только что рассказала который включает в себя 4 блока с шикарными очень мощными техниками и практиками для исцеления повышения иммунитета его стоимость всего лишь 9 900 повторяю 4 блока блок здоровое тело отличный иммунитет блок энергетическое здоровье блок эмоциональное здоровье блок кармическое и духовное исцеление всего лишь 9 900 и vip пакет для тех кто хочет индивидуально поработать со мной получить две сессии от меня индивидуальную одну по коррекции генома здоровья вторую по вашей карте рождения он стоит сегодня 27 900 то есть на каждый из пакетов у вас специальная цена с большой скидкой, как вы видите, 2000 рублей на каждый пакет. Выбирайте тот пакет, который вам больше всего подходит. Прямо сейчас проходите по ссылке «Маргарита сбросила» в чат и оставляйте заявку или оплачиваете тот пакет, который вам, вы чувствуете, вот, подходит на сегодня. Вот я хочу вот это. Для кого-то, возможно, это базовый, кто-то хочет ко мне на VIP. Буду рада поработать с вами индивидуально. И, конечно же, ваши вопросы сейчас, если есть по тренингу, пожалуйста, задавайте, ребят, я подробно отвечу. Когда начало занятий, Юлечка? Вот как раз об этом. Значит, сам тренинг стартует 11 октября. Уже очень скоро, на самом деле. Но обычно за две недели до начала тренинга у нас вот первый открытый вебинар «Ранняя пташка», на которой самые лучшие условия, как я вам уже сказала. Тренинг будет проходить вживую, это не запись занятий. Я буду вам рассказывать о карте здоровья вживую, потому что очень важно, чтобы у вас было понимание, особенно взаимосвязи, да, предназначения кармы и вашего состояния здоровья – Поэтому у вас будет много вопросов, на которые я с удовольствием отвечу. И мы разберемся непосредственно с вашими картами здоровья. Старт тренинга 11 октября. Два раза в неделю будут занятия, чтобы вы успевали переварить информацию, разобраться с ней, да, ну, график пока предварительный такой, 11, 13, 20, 23, 27 октября, по первому базовому блоку, если вдруг будут какие-то просьбы среди участников где-то как-то что-то подвинуть, ну, мы можем это обсудить все уроки записываются если вдруг вы какой-то урок пропустили ничего страшного запись выкладывается в личный кабинет вы всегда можете ее прослушать и задать свои вопросы на следующем занятии доступ к занятиям на целый год дается то есть можно слушать не переслушать да? ребята можно слушать, а не переслушать или скачать себе просто-напросто. Обращаю ваше внимание, что для пакетов продвинутый и VIP будет также дополнительно создан специальный закрытый чат вместе со мной, где вы сможете задавать мне вопросы, где мы будем обсуждать да, ваши выводы, ваши комментарии. Также для этих пакетов я буду проводить дополнительные вебинары с разбором ваших карт здоровья и ответами на ваши вопросы непосредственно по вашим картам здоровья, картам здоровья участников. И еще один момент, что для участников продвинутого и ВИПа мы также выдаем свидетельство. Почему для базового, сразу предупреждаю ваш вопрос, не выдаю? Потому что ну, свидетельство предполагает ну, практические навыки да, проработки. Да, поскольку базовое – это больше теоретические знания, а продвинутые – это как раз-таки практики коррекции по здоровью, то свидетельство выдается, начиная с продвинутого уровня вот а, поэтому вот такие вот условия ребят оставляйте заявки оставляйте заявки оплачивайте выбранные пакеты хочу рассказать вам еще это не все то есть сегодня условия шикарные да по цене но это еще не все есть у меня для вас еще приятная новость я подготовила, поскольку это старт, да, продаж тренинга, это только первый вебинар, мы с Олесей решили дать тем, кто примет решение участвовать в тренинге, очень шикарный бонус, и это действительно так, очень хороший, шикарный бонус, который стоит столько же, сколько базовый пакет тренинга. Если вы заинтересованы в этом, дайте мне знать, Поставьте плюсики. Хотите узнать, что за бонус подготовили? Mm, как интересно! Хотите, да? Прямо кто, кто любит хорошие, качественные подарки? Не просто бонус типа что-то там, а вот качественный, да, хороший, весомый подарок ставьте плюсики. Сейчас расскажу вам и про бонус. Но э, хотелось бы еще раз, э, прежде чем перейдем к бонусу, э, рассказать вам о тех результатах, которые вы э, можете получить в результате прохождения этого курса. Цели своей я вам озвучила. Цель это так, чтобы вы научились не болеть в принципе. То есть здесь больше о том, как, используя те знания, которые вы получите, вы можете оставаться здоровыми и помогать своим родным и близким оставаться здоровыми. И я вам гарантирую, вот те результаты, которые прописаны при вашей включенности и желании, они действительно ну, ну, будут вполне реальными. Но, во-первых, вы разберетесь во всех причинах проблем со здоровьем и научитесь их предупреждать. Действительно, научитесь, потому что я вам покажу эту взаимосвязь, Связь, и если вы захотите не болеть, вы перестанете болеть. Да? Благодаря практикам вы сможете восстановить силы, и благодаря тем практикам, о которых я рассказала, сможете запустить механизм самогенерации да, здоровья. Это действительно возможно. То, что повысите иммунитет. Да, будете делать практики, соблюдать рекомендации, вы сможете не только повысить иммунитет, но вы сможете устранить кармические узлы болезни. Это то, что провоцирует у нас да, заболевания, которые связаны не только с нашей картой здоровья, а еще и с нашим окружением, потому что наше окружение тоже оказывает на нас влияние на наше здоровье. Если у вас есть дети, этот тренинг будет особенно полезный, да, особенно полезный, потому что вы еще используйте эти технологии для того чтобы повысить иммунитет детей и я дам несколько таких дельных техник рекомендаций в каком состоянии отправлять своего ребенка в школу да вы мне скажете что сейчас обучение онлайн а я вам скажу что онлайн если учительница энергетический вампир не спасает если вы не знаете технологии как не поддаваться тому чтобы вашего ребенка эмоционально потрошили поэтому если есть дети или внуки это тоже будет очень полезный курс поверьте мне да? вот дам мощнейшие практики для оздоровления организма об этом я уже очень подробно рассказала то, что вы сможете избавиться от деструктивного влияния родовых эгрегоров. Если захотите и последуйте рекомендации, вы добьетесь этого, вы это сделаете. Я дам техники разделения, я расскажу, что нужно сделать, чтобы на вас не влияли негативные программы рода, и в том числе, если были названы в честь кого-то, как от этого избавляться. Вот. Омоложение организма, улучшение работы всех органов и систем, эти результаты гарантированы но ну, и если вы работаете с людьми например как и я если вы там нумеролог таролог психолог то вот этот курс нумерология здоровья это еще и очень классный инструмент причем готовый полноценный он упакованный он очень систематизированный он понятный это инструмент диагностики и коррекции для ваших клиентов и если вы искали такой инструмент потому что честно вам скажу о здоровье очень мало толковой информации очень много вымыслов очень много каких-то набора непонятных слов но вот такой вот четкой корректной информации с хорошими практиками да, и рекомендациями дельными, ее очень мало практически нет. А Если вы практикующий человек, для вас это будет очень ценно, поэтому возьмите себе это на заметку. Да. Для тех, кто сам работает с людьми, для вас дополнительная выгода обучения – это готовый инструмент, благодаря которому вы, во-первых, расширите да, базу своих инструментов, Повысите уровень своего профессионализма, ну и получите дополнительный доход. Это так. Сессии по здоровью, они на сегодня очень актуальны, очень востребованы. Ну, я навела справки, сколько это стоит в России, да, от 3000 рублей и выше. Здесь в Эмиратах, конечно, подороже, 150-200 долларов стоит такая сессия с коррекцией. Ну, то есть это востребовано очень, ребят, поэтому... Тоже мотайте на ус. Так. так, подождите, я благодарю за ваши комментарии, что новый курс замечательный. Мне приятно, что вам нравится. Сейчас я вам расскажу, почему следует в него вписаться, и про бонус, который очень и очень весомый. Да? Почему нужно вписаться, не раздумывая сейчас, прямо вам оставить заявку. Вот. Хотя бы оставить заявку. Да, если не чувствуете прям сразу что готовы оплатить, оставьте заявку, у вас будет время подумать нам да, утро вечером утреннее. И вы поймете, что на сегодня ваше здоровье это самое важное, на самом деле, самое важное, и это оправданная инвестиция в себя, которая окупается много, много, много, много раз. Итак, почему следует вписаться в тренинг сейчас? Ну, уже сказала, что самая классная цена, самые классные условия очень скоро с 25 сентября стоимость будет повышаться. Если вы ее не зафиксируете, стоимость можно зафиксировать фиксировать оплатив одну тысячу рублей да, сегодня вы фиксируете и тогда у вас есть возможность до начала тренинга вот по этой вот цене оплатить об этом более подробно расскажет олеся вот но то что цена самая выгодная на сегодня я вам это говорю. Вторая причина – это то, что, конечно, тренинг будет проходить вживую, ребят. И это очень ценно, потому что вы можете задавать вопросы, мы можем разбираться с, конкретно с вашей ситуацией, да, в, в, в процессе обучения. То есть не останется неясности, все будет понятным. Это дорого стоит. Новые курсы сейчас я провожу вживую, а дальше эти курсы уже продаются в записи. Поэтому у вас есть возможность, да, попасть в первый поток моего нового курса и пройти его вживую, в живом общении со мной. Ну и третье, наконец-то, то, о чем я сказала, если вы записываетесь на тренинг и оплачиваете его в течение 24 часов, любой пакет, ребят, любой пакет, не да, только там не были продвинутые любой пакет, вы получаете в подарок тренинг мой, который называется антикарма травм и болезней. Сам по себе этот блок антикарма травм и болезней стоит 6900 рублей. То есть он стоит дороже, чем на сегодня стоит базовый пакет курса нумерология здоровья. Почему? Потому что в этом тренинге собраны самые продвинутые технологии работы с заболеваниями. И кармическими заболеваниями, да, которые тянутся из прошлых жизней, которые связаны с приобретенной кармой, с, там, с нежеланной беременностью и прочими программами. То есть, сильнейшие практики, вот я вам сейчас покажу программу этого э, тренинга. Вы его в подарок получаете э, при оплате любого пакета в течение 24 часов. То есть сейчас нужно оставить заявку или оплатить сразу, или оставить заявку э, и оплатить тысячу, зафиксировать стоимость, или просто оставить заявку и оплатить в течение 24 часов. Вы получаете в подарок этот шикарнейший тренинг, э, в котором входит несколько... Уроков, и это очень и очень, скажем так, эффективный сам по себе курс. Я до сих пор горжусь. Когда я разрабатывала антикарму, да, там разные направления есть, но вот по травм, травмам и болезням ну, получилось очень хорошо, да, потому что там разбираем фобии, эмоциональные проблемы, страхи, самопорча, самопрограммирование на болезни, коррекция кармических болезней на разных уровнях, но очень много таких действенных практик. Вот это вам в подарок, ребята это идет бонусом все что нужно ставить заявку и оплатить в течение 24 часов любой пакет если есть ко мне какие-то вопросы по тренингу пожалуйста задавайте сейчас если вы хотите определиться какой нужен пакет да, конспекты будут, увидела вопрос на Ютубе. Вы можете их распечатать, причем я всегда стараюсь делать а, слайды таким образом, чтобы вся нужная информация была выдана, чтобы она была грамотно оформлена, с правильным форматированием, чтобы вы могли распечатать и пользоваться этим как конспектом. Еще вопросы, ребят, задавайте. Подарки супер, спасибо за комментарий. Так, огромное спасибо за подарок. Да, подарок действительно очень ценный. У кого еще есть, ребята, какие вопросы по курсу? Если вы раньше проходили у меня нумерологию, например, карту судьбы или пифагорейскую нумерологию или спецкурс, я хочу вам сказать, ребята, что этот курс нумерология здоровья, он новый и ну максимум 10 процентов то больше по расчетам может быть вам знакомо я не давала раньше никогда взаимосвязь кармических уроков и болезней. я никогда не давала энергоинформационную матрицу здоровья я никогда не давала взаимосвязь предназначений эмоций ментального энергетического тела с болезнями я никогда не давала активацию программ болезней и кармические узлы болезней не давала потому что нужно было мне еще самой в этом разобраться сейчас разобралась поэтому в этом курсе нумерология здоровья постараюсь как всегда структурно понятно глубоко но простым языком эту информацию вам дать чтобы вы научились работать со своей картой здоровья все что вам нужно сделать это выбрать пакет который вы хотите и записаться на тренинг если ко мне вопросов нет по самому тренингу я сейчас передам слова алисе нашей дорогой денисовой моему любимому продюсеру самому лучшему и она вам расскажет как оплатить как зафиксировать стоимость как получить подарок какие есть способы оплаты paypal у нас есть есть очень много разных способов оплаты если вы намерены действительно принять участие в этом курсе поверьте способ найдется для вас я вас благодарю за внимание, мои дорогие. Благодарю вас за ваши вопросы, за ваше активное участие. В четверг я проведу еще один открытый урок. И я расскажу о нумерологии здоровья уже больше со стороны кармы. И это та тема, которая очень интересная. Обычно очень интересует всех, как связаны кармические уроки и долги с нашими болезнями, активации программ да, болезней. Вот Можете в четверг еще прийти в 20.00. Ну а сейчас передаю слово. Олеся, благодарю за внимание. Если вдруг у вас возникнет какой-то вопрос еще по программе конкретно или по пакету, я буду здесь, да, как бы уже без видео, но я вам ответ напишу. А сейчас, пожалуйста, все вопросы, которые у вас есть по оплатам, по заявкам, по рассрочкам, фиксации стоимости, пожалуйста, задавайте Олесе и по получению подарка. Вас благодарю за внимание. Надеюсь, вам понравился мой вебинар. И до новых встреч!